Молча помахали друг другу, да и все. Здорово, чуваки. потихоньку, у вас что, как дела? Давно не проводилась трансляции вот решил наш выйти на связь, почему я казахом не родился, смешно, Ты хочешь быть казахом, хочешь поменять национальность, Ч, кого? Здарова, всем привет, Салам, Хабаровск. в Сибирь еду, нихуя себе, Вадим, чтобы оттуда сразу уже вылетать, да, да, я в Астане, Общу, отрежь и ты казах. <реклама> О, с казахом в Корее тоже привет. Спасибо, чуваки. Привет, привет. Умный не живет батл рэпом, да. У меня что-то больше, чем многие плейблэка. Чем занят? Да вот, как видите, вышел перекурить. Сегодня суббота, наконец-то время, короче время есть позаниматься треками, батлами. Вот сейчас э, последняя стадия подготовки к батлу 140 bpm. Короче, дописываю последний раунд. Последний раунд половина есть. И второй выход. Сейчас вот начинаю писать. Да, батлы скоро. всем помахать Рэперсон топ салон чуваки чуваки публикуют батлы короче нашли тоже рахмет он за это Короче, есть чатик, чуваки, можете писать. Можно 2К18 быть не казахом, топим за тебя. Ой, я проебываю, каста сообщение. Бля, внутри, красавчик, чувак. Спасибо, чуваки. Сезон урвать на битах из 140, уверен. Да, возможно, возьмем. Привет, привет, привет. Трек клавы, конечно, заценил. Твои батлы в машине, братуха, от души. Да нахуй чуваков, кто играет дот. Дантин мьюзик, нихуя себе, извиняюсь за выражение. Что там, пацаны, чего нового вообще рассказывать? Лодос не приедет. Нет, не знал я, что он не приедет. Я узнал э, о том, что он не приедет в тот день, в день батла, где-то в обед, э, в час, где-то дня. Написал об этом кингста, что Лодоса не будет. И, короче, нужно было как-то выкручиваться. На самом деле, текст на 140 там я немножко поменял, из-за того, что его не было. Вот... Как дела? Это нормально все. Следующий батл вот через недельку будет. Казань стоит. Саламуля. Салам. Я знаю с Казани Альбину Сафарова, вы, наверное, тоже знаете. Слава, респект, суфы и от души. В Уфу тоже салам. Пусть все про эмоджи. А что с ним не так? Окей, okay, окей. Okay. Разъебем нахуй этих уебков. Против масаломента. Что против масаломента? Да, против масаломента батл у меня. Вот Я не знаю, это такой чувак неизвестный. Не знаю, что про него писать. Okay. Что-то выдавил из себя на... Полтора раунда, сейчас еще половина осталось раунда. С кем в Питер едешь? Один морковка лечу. Захар, Киря там пишет. Фейс нет. Ставил на уебков. Правильно. Правильно нахуй ставить на этих пидоров. Когда следующий баттл? Через недельку. Удачки тебе, спасибо. И не кури. Почему не курить? Короче, в эти выходные выйдет финал Топ-Флоу, чуваки. Наверное, в курсе. Кто следит за моими батлами, но не следит за Топ-Флоу, вы обязаны посмотреть это. Короче, в это воскресенье, то есть уже завтра. Янгмур, салам. Кстати, Янгмур, давай в Питере пересечемся, если ты в Питере на батл залетай, я тебя проходку закину. Так, какого хуя он занял у тебя полтинник? Я хуя его знает. Бабок у него не было, хоть и пол ляма делает. Да, Клаву ждем. Клава, скорее всего, будет на следующей неделе, воскресенье. После батлов покуришь, не будешь задыхаться. Я же волнуюсь, бля. Да не волнуйся, нормально все. все будет нормально. Короче, чуваки, я еще готовлю там треки. Написал там уже где-то трека треков наверное 7 я написал ну как, где-то половина, где-то полностью готова, сейчас надо это все некоторые записаны, некоторые нет некоторые записаны, не сведены в общем надо короче все это как-то выпустить, я думаю скоро выпустим цифры убили, когда трек выпустил челяба челяба ёба Давай, братик, Мирон ВА 12 Мирон ВА 12 ты вообще откуда? Кири пишет кое-что там. Да, мы в курсе. Кири э, Я тоже позвал, кстати, Клау Брау тоже был. На фите. Там еще в строки говорил, каждый день, дважды в день твои кореша не шарят. И что? То дурак что ли? А, этот трек тоже выйдет скоро так. Тоже хочу проходку. Кому проходки нужны, пишите мне, чуваки. Вот ты сейчас на трансляции, я всем дам проходки, кто хочет. Пишите мне по поводу проходки, имя, фамилию и все. из своего кореша какого-нибудь, который тоже хочет прийти, пишите. Всем проходки дам. Дам всем проходки, кому есть 18. Салам, салам. Рвать на битах против этих. Бля, я не помню, афиша вышла или нет, могу я это говорить. Если афиша вышла, вы знаете. Нет, я еще не приехал. В субботу я приеду. Вот. В субботу давай... Ой, да, в субботу же батл будет. Вот. Или в пятницу. В пятницу я прилечу, в субботу батл. Вот, субботу подтягивайся. Я, ты щедрый. Да, всем по проходке, чуваки. Все, кто в Питере, из этих, из тех, кто сейчас на трансляции. Как погода. Ну, сегодня нормально. У нас вообще Астане снег лежал, холодно было. Сейчас, сегодня смотрел, 11 градусов было. Погода радует, заебись. Выходные, ништяк, отдыхаем. Тяжелые недели. Через Челябинск. Не, братан, я не через Челябинск, я сразу напрямую. Ч за тема метацидил? Я в душе не ебу. Нету афиши. Если афиши нету, значит я не могу говорить. Так, хули игноришь. Пиши здесь, не игнорю. Стараюсь не игнорить. 11 градусов. Блять, да ты заебал, Маркой. Иди нахуй. Если что, пиши хорошо. А насчет чего? А, Насчет того, если мы в PTI будем, конечно. Ислам, что там с Артуром мириться, думаете? Да, блядь, хуле мне с ним мириться, блядь. У этого долбоеба своя дорога, у меня своя дорога. Мне поебать вообще на него. А, метацидил, это вроде бы для... что-то. Миноксидил, мэн. Жалко, Марка не взяли. Да, жалко, Марка не взяли. Бедный Марк поедет свой на новосиб будет там наверно участвовать в омских баттон каких-то там грайм таймов там все такое может что-нибудь да возьмет же не будешь не знаю я где будут жене нет сейчас в питере марка на кингс бля сори чуть 10 процентов поэтому я сейчас чуть-чуть еще посижу да и до дома пойду что-то прохладно кстати, батл клавы, я смотрел. Ахуительно. Гонтаномо, -гон Гонтаному, -гон Гуантаномо, блять, как его. Я, короче, слышал этого чувака. Он какой-то батл брал или в финале был, какого-то там, ну, крупного батла. Слышал его. Ну, думал, ну как бы, в мп 3 батлах и в батлах лайв батлах. Это, конечно, разница есть. И Клава убил его. Казахам, салам. Почему, блядь, казахам? Всем салам, скажи. Еще кто будет, еще батл будет. Так, все, сладовая удача. Давай, давай, давай. Возможно, 15 независимый. Плэйн деда любишь? Плэйн я не знаю. Пусть знает весь этот ажиотаж. А... Полная хуйня, на самом деле. Я люблю качественные батлы. Они трэш. Так, кто на 140 фаворит? не знаю я надеюсь 140 заберет ну, сейчас из прошедших я надеюсь 140 заберет неким второй финалист твердый нахуй твердого где твой брат Сактубе? Ты в Кустанай? Нет, я не в Кустанай. Я у себя в Астане, Сижу возле дома. Вышел покурить. Спокойненько все. Скинь бит. Единственная снимка. Что? Открытие. Второй диск на мистера Семика, как бы были 11-е годы, да, нахуй оно мне надо. Поверь мне, у меня сейчас хватает чуваков, которых, блядь, надо 10, которые, на которых надо писать раунды. Пиздец, я еще ивент э, рвать на битах скоро, вот, в ноябре будет, но я еще, блядь, не начинал к нему готовиться, чтобы вы понимали. А, да ты запарил, Мирон следит за мной. <свист> так, что там? Исла смотрел снова 20. Да, смотрел, хуета, я же говорил полно. Кто-то, блядь, привязывал там какую-то политическую хуйню, блядь. Ну конечно, ебать, чувак выпускает трек там, блядь. Его начинают форсить всякие паблики, миллионики, ну, блядь. Полная хуйня, а, прошел нарвать на битах одиозный человек. Когда будет у тебя видос рэпчик? чувак, в Алмате есть батт площадки, да, в Алмате есть бат площадка, я там баттал один раз. Я не знаю, когда выпуски они хуй пойми, еще тянут, но я жду оттуда баттл свой. Марк никому не нужен бутышок как картины. На один встреч РНБ был на один встреча нет не был я здесь был татарок любишь нет о лис салан новый трек скоро прям скоро Лучший, лунибенк или твердый? Ну, выйдет батл, у них был батл, посмотрите, кто лучше. А так, ладно, чуваки, короче, я погнал. У меня осталось там хуйня, хуйня процентов. Джордан Ланнистер. Что думаешь по поводу Чайна Таун в 1-4? Я ничего не думаю по поводу... Никого, ни Чайнатаун, я. Не, блядь, old Gigant вообще поебать. Я делаю свое дело. Все. Ладно, чуваки, давайте. Аман Боундар. На связи. Ждите батлов. Келесы кисгиски ничья, что-то там. Все, давайте, чуваки. Обнял, приподнял.